Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Каждый из нас ищет для себя комфортную сборку того или иного оружия. Я играю в основном с Кригом, либо Кила 141. Но мой взгляд почему-то привлек агрессор. У меня есть на него красивый скинчик. Я решил собрать сборочку и посмотреть, как он себя ощущает в КВ. Вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться, не забывайте оставлять комментарии, ну и прожимать лайкосы. Сборочка будет раздельной, поэтому внимательно смотрите, она будет возле моей вебки появляться периодически. Всем спасибо за актив, давайте быстрее наберем 6000 подписчиков, и я буду безумно рад. Погнали смотреть. Кто-то ходит здесь. Здесь много кто ходит. У вас вертак, смотрите, посет. Смотрит, смотрит, смотрит вертак. Сел, вертак сегров. Он вам этот ядерный взрыв и сел обратно в вертолет. Пусть? Приколист. Спасибо за дрон. У меня прям в воздухе он. Ты меня упала. Меня упала на мне. Да где он, блин? Они наверху, что ли? Он внизу. Тихо, под, тихо. Где кон... Тихо. Да нет! О, как я выжил! Я... Офигеть! Скакала... Вы видели, на каком расстоянии я его убил? конечно не видели Куда пришла там трое было точно а вон он наверху hd он одна башка торчит сверху визу где сверху башка. Папа! Папа! Выцеливает, выцеливает, слышишь? Тут еще кто-то. Ух, все, зоны, пошли. Роз, да блин! Я внизу, если что. Пасу. Ой, не получилось. А, еще кто-то. Там снайпер, да. Если что, прыгай сюда, я вас тут жду. Встречаю, так сказать. хорош Саня хорош а вот эту каску можно выложить уже чё бы и нет с агрессором норму